Если сейчас ты подтягиваешься кривые косы косо пару-тройку раз, а хочешь делать больше и чище, то ты открыл правильное видео, потому что сегодня я расскажу тебе о способе увеличения количества подтягиваний, которые уже за месяц, уже через один месяц тренировок, поможет тебе подтягиваться больше пяти раз абсолютно чистыми. Не буду ходить вокруг да около, поэтому переходим сразу к сути. Австралийский метод так называется, потому что тебе нужно будет выполнять австралийские подтягивания. В том же количестве, в котором ты выполняешь свои обычные подтяги на каждой тренировке. То есть, допустим, если на тренировке ты делаешь, скажем, 10 подходов по 2-3 повторения, то после каждого подхода подтягиваний ты добавляешь такой же подход на ровно такое же количество австралийских подтягиваний. То есть сделал два раза обычных, сделал два раза австралийских. И так на каждый подход, на каждое повторение, на каждой тренировке в течение одного месяца. Признаюсь честно, я понятия не имею, почему эти подтяги называются австралийскими, и я не знаю никого, кто мог бы дать нормальное объяснение этому, поэтому я решил провести небольшой конкурс. Тому, кто даст лучшее объяснение, почему они так называются и какая связь между этими подтягиваниями Родины кенгуру. case. комплект одежды летний стрит-воркаут, это футболка и легкие штаны стрит-воркаут для тренировок на улице, которые как на мне сейчас. Так что пиши свои варианты в течение 24 часов после публикации этого ролика. Если вдруг ты смотришь это видео, а конкурс уже закончился, то на твоем месте я бы подписался на канал и включил уведомления, потому что теперь такие конкурсы будут в каждом ролике. В течение ровно одних суток после выхода нового видео. Так что не пропускай. За счет чего работает этот метод? Все очень просто. У большинства начинающих слабые мышцы. Ладно, ладно, недостаточно сильные мышцы. В первую очередь мышц спины. Из-за этого портится вся техника, и когда они повисли на перекладине и пытаются потянуться, то не они тянут турник к себе, да, а как бы турник их тянет. То есть они все скрючиваются и пытаются задействовать те мышцы, которые даже не нужно задействовать для того, чтобы лишь бы подтянуться. Сравни это с тем, как подтягиваются опытные воркаутеры. Воркаутеры с высоким уровнем. Они берутся за турник и тянут его к себе, тянут его на себя. Понимаешь, чем разница? И именно это дает тебе австралийские подтягивания за счет уменьшения веса твоего тела, поскольку часть твоего тела находится на земле, и, соответственно, мышцам спины тянуть меньше. Ты можешь сфокусироваться на отработке техники, на отработке вот этого. вот Тягового движения. Стой. Ты будешь браться за турник. Сначала сводить лопатки. Затем приводить плечи к телу. И только потом уже сгибать руки в локтях, чтобы дотянуться. А не так, как это выглядит у тебя сейчас. Частая ошибка в австралийских, что люди провисают. Ты не провисаешь животом, не провисаешь поясницей. Ты весь напряжение, весь ровный, как палочка. Берешься за перекладину, тянешь ее к себе. Вторая ошибка вот, частая. Тянуть нужно до касания груди. Если ты не касаешься грудью, Парень, это не австралийские подтягивания, это какая-то девчащая ерунда. Ой, без обид, девчонки, смотрите. запишись на видео со стороны, посмотри, как выглядит твои подтягивания. Если ты хочешь получить результат от австралийских, ты должен взяться широко и тянуться по максимуму, чтобы грудью биться прямо турник, чтобы ты слышал звон металла. Чем раньше ты начнешь править свою технику, чем раньше ты начнешь учиться делать подтягивание технично и эффективно с точки зрения мышц, тем быстрее ты начнешь прогрессировать, тем быстрее ты достигнешь желаемого результата. 5, 10, 15, 20, да, хоть 35 подтягиваний. Там везде одна техника. Если на твоей площадке нет низкого турника и есть только высокие брусья, на которых бессмысленно делать покататься австралийские, Можешь попробовать вот такой вот вариант так называемых обратных подтягиваний Суть у них такая же, как у австралийских Делать их легче, чем обычные подтягивания Так что они подойдут тебе как подводящие Вот такой вот совет на сегодня Австралийский метод Попробуй его, если сейчас ты подтягиваешься немного и криво А хочешь много и чисто И ты увидишь, что через месяц он уже принесет тебе результат Так что не теряя времени, выходи на площадку Благо погода становится лучше с каждым днем И тренируйся Удачи!